Обретите уверенный, красивый, выразительный голос по профессиональной методике подготовки дикторов. Я приглашаю всех, кто хочет раскрыть красоту своего голоса на мой авторский курс «Мастер голоса». Выступайте уверенно, влияете на слушателей, убеждайте в своей правоте, зарабатывайте больше. Да пребудет с вами сила голоса!